Друзья, мы снова с вами по понедельникам говорим о долголетии.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 У них такое вот стремление что-то привнести в свою жизнь новое, чему-то обучиться. Это один из признаков людей, у которых высокая энергия. Далее, физическая составляющая. Это тоже одна из форм повышения энергии вашей. Вот Ольга Васильевна уже сказала, что такого я делаю по утрам. Я для себя это недавно открыла.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 Пришло какое-то осмысление уже, переоценка ценностей. И вот это важно, очень, очень важно этого не терять, потому что очень много людей э, получают информацию, но они не действуют. И вот это уже э, катастрофически, то есть идет снижение э, энергии, потому что самые успешные люди и высокоэнергичные – это люди, которые всегда на гребне, а волны, они всегда стремятся э, быть на пике –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 энергетичны то есть ваш день начинается неэнергично. это может быть разные причины может быть вы не в правильное время легли или вас кто-то разбудил или что-то какие-то вещи да? и вот здесь вот великолепно есть у нас смесь которая называется get up да смотри каким образом можно использовать эту композицию я могу нанести ее после душа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 рассказала, да, какой был от, отклик от клиентки, что действительно светишься, когда наносишь вот это масло. Может быть, даже не то, что визуально лицо ваше, да, то есть от вас энергия исходит, люди просто действительно оборачиваются, обращают внимание, я сама а, просто это чувствовала на себе, и люди просто, просто смотрят, они не понимают, да, на ментальном уровне, почему это происходит, то есть вы притягиваете, потому что у вас энергия совершенно другая, она высокая. А, следующее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 того, что у человека высокая энергия. Короткое количество часов, но при этом с утра уже включаться в бодрствование, так скажем. Ольга Васильевна. Все выключила, теперь все включать надо.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 Знаем, знаем, проходили. Ольга Васильевна, вы подзабыли. Шикарно включается. Я не про себя. себя. У нас еще люди присутствуют здесь, которые первый а, раз нас да, видят. Да, да, да, да. Ну, называется это вообще-то гормональная гимнастика, которая, если делать ее постоянно, даже начав лет в 60, можно увеличить срок жизни на 20 с лишним лет. Вот. Ну да, что, у это... тебя эта гимнастика в следующий понедельник?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 Угу. А Лучше утром и вечером, Наташа. Спасибо большое. Я тоже к этому пришла. После, вечерней, да, да, ходьбы, этому после пришла. вечерней ходьбы я, конечно, не каждый день, но я люблю принимать ванну И все. Но в любом случае Хорошо. я хочу сказать, что мы все очень разные. Все очень да. разные. И поэтому здесь задача понять себя